Польское днем. Смотрите, какая красота. Так, сейчас мы в парке Зарядье. такие березки классные стоят да, да, да. Я тебе о чем а небо такое голубое голубое что это за запах такой цветет кустарник Ой, тут, у меня тут очень много людей отдыхают сидят люди да конечно мегаполис заставляет людей выбираться на природу на живую да. природу В не была? А, наверное, пока нет. Ой, как все цветет, прямо красота. а что там под куполом-то? Хочу Мы идем на парящий мост. заход ой как тут красиво цветочки цветут вообще 7 штук, а, данных. таких именно. А, нет, ну, вот Москва, река. Это Мы сейчас находимся в парке Царицына. Погода сегодня пасмурная. Дождик, прям тучки такие намереваются. Вот впереди Яна идет. Тут, конечно, очень. Ой, тут уточки плавают, чайки летают. тут классно музыка играет это пою, это говорят поющие фонтаны Да погодка сегодня не соответствует конечно немножечко даже дождик пролетает. состава Да, сегодня погода нас подвела. Дождик моросит. Но людей много. Гуляют, продолжают. Ну, кто-то под деревьями стоит. Сочная такая уже зелень прям насыщенный зеленый цвет красивый Вот такие красивые тут сооружения. Но мост это, оказывается. Это такой подвесной мост. Вот, а впереди у нас вид открывается. Архитектурные тут дворцы, архитектурное сооружение. Все, возвращаемся домой, потому что нам дождь не дал ничего посмотреть тут нормально. Надо выбираться сюда на целый день и все везде смотреть. Потому что тут все очень красиво, много зданий различных красивых вообще исторических прям красивые дворцы часовни храмы это нужно все очень э, внимательно все смотреть все фотографировать вот и а сейчас конечно мы уже сейчас едем домой и буду собираться уже в аэропорт то есть у меня сегодня возвращение домой в 8 часов у меня самолет улетает поэтому надо вот Яна машет. Все, поэтому бежим домой. Дождь льет. А мы уже все промокли и бежим домой. Бежим на остановку. Ой, красота, конечно. Охота прям так побыть здесь. Походить везде спокойно. Но погода не дала.